Всем привет! Я Джессика и вы на моем канале Джесси Вал. Wow. Сегодня я буду у бабушки стряпать штрудель. Да. Кстати, видео не начинается, потому что ты, наверное, еще не подписан. Если подписан, то сейчас начинается видео. Привет! -то! У меня лежит рецепт, и я же ее тут чуть-чуть подготовила. Труды, но только э, дома. И дело в том, что мама с папой и брат, они не сильно прям обожают труды. И поэтому я решила, чтобы бабушка моя попробовала мой рецепт. Как дела? Идем сюда. Поздоровайся с моим выпускником. Вот После за меня Эдиса. Эдис, Знакомьтесь, это Артм. Вот и Артм. Ну а сейчас вы что думаете, я буду делать? Точно начинку, да? размечтались, то есть я размечталась, мне ж прибирать еще надо, моя мотивация, ну, ладно, будем прибираться, если что, это заслужит лайк, хорошо, мы договорились? Я такая, не... Ну все, у меня штрудель Пекется И я сейчас выжидаю время Полчаса надо Он уже очень вкусно пахнет Штрудель вкусно пахнет И давайте сейчас я познакомлю вас С моими братьями Ну моего брата Вдвоерного брата Артема Вы же знаете Я это мой братик Денис. Вы часто видео видели. И это мой брат, брат Максим. Как дела? Понятно. Посмотрите, что там есть. Это шляпа моей бабушки. Так. Кстати, я ей фоткалась и выставляла фотографии, угадайте, куда? В Инстаграм. Вот, кстати, какие красивые цветочки, прям на фоне. Пацаны, которые играют в телефон, вот такие вот цветочки. Я вам тут говорю про Инстаграм. А вы вообще подписаны на мой ТикТок? Если нет, то, пожалуйста, подпишитесь. Я забыла заснять, как вытаскиваете все такое. Ну, короче, вот трудно. И вот все едят. Вкусно вам? Вам вкусно?